Здорово, бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я, Бобруха, и рад вас приветствовать на своем канале. Ходил я, значит, с рандомами. Рандомчик прыгнул на платформу, что было неожиданно. Во время игры рандом увидел, что у меня легендарное ХСО. Ну и попросил у меня его. Я ему его отдал взамен на его ХСО, которое в обычном скине. В общем, катка получилась забавная, хорошая, с большим количеством киллов. Приятного просмотра, не забудь лайк, комментарий и подписаться. Погнали!